Привет всем! В эфире программа «Рука здоровья». Почему же «Рука здоровья»? Потому что здесь находятся все рефлексорные точки нашего организма. И активируя эти рефлексорные точки, мы активируем наше здоровье, мы активируем особые программы, которые способствуют восстановлению восстановлению нашего, наших органов и восстановлению нашего здоровья, нашего самочувствия и также эмоционального настроения. Кто я? Меня зовут Ольга Беми, я живу в Германии. Я занимаюсь целительством, биоэнергетикой и рефлексологией. Также делаю вельнес-массажи в своем центре Лайтланд. Так что э, я именно хочу вам дать техники, которые показали хорошие результаты на моих клиентах и то же самое время и на мне. Я просто увидела, что это простые техники, которые может выполнять каждый человек, независимо, где он находится, потому что рука у нас всегда с вами. Итак, Сегодняшняя тема пойдет именно о руке и именно о нашей голове. На руке проецируются все точки нашего организма. И рука представляет собой, в принципе, нас. Да? Вот голова, дальнейшие, скажем так, да, я потом уже расскажу на следующих передачах. Ну, сегодня начнем с головы. Да? Но если вы представляете человека, вы можете представить, что вот это вот верх человека, это середина, а это, так сказать, его низ. Итак, смотрите внимательно и повторяйте за мной. Небольшими круговыми движениями по часовой стрелке с равномерным давлением вы делаете вот такое упражнение. Здесь находятся точки головного мозга и головы в целом. И активируя эти точки... Вы улучшаете вашу концентрацию, вы улучшаете вашу память, вы также избавляетесь от проблем с головной болью и очищаете вашу голову от негативных мыслей. А теперь вместе со мной повторяем это упражнение еще раз. Для удобства я сделаю вот так, потому что мне так удобно. И вам, наверное, тоже. Мы начинаем с мизинца. Закройте, пожалуйста, глаза. Глубоко вдохните в себя. И небольшими круговыми движениями. Начинайте массировать кончик вашего пальца, представляя, как запускаются одновременно процессы, которые сейчас нужны вам, в вашей голове. Запускаются именно те вибрации, которые направлены на увеличение памяти, концентрации, улучшение вашего здоровья. А также очищение вас, вашей головы от негативных мыслей. от негативных проявлений. Глубоко вдохните в себя и выдохнув повторите эту же процедуру на левой руке. Да, сейчас у нас была правая. Для того чтобы это еще раз очень хорошо уложилось, вот я нарисовала такую картинку. картинка, да, где нарисован мозг и связь с нашими кончиками пальцев. На следующем занятии мы пойдем ниже и рассмотрим, какие же зоны связаны с дальнейшими участками и избавимся от насморка и респираторных заболеваний. Я предлагаю вам делать это упражнение в течение недели, каждый день. Это нетрудно. Его можно делать в метро, его можно делать, проснувшись утром. Помните, что ваше здоровье – это главное. До следующего раза. Кто хочет знать более подробно и хочет участвовать принимать участие в моем новом курсе биоэнергетическая рефлексология для вас информация будет внизу в видео всем пока